на канале бывшего свидетеля Егова. Я не курю, не сквернословлю, не изменяю жене, но не потому, что считаю эти поступки грехом, и не потому, что меня этому научили в секте свидетелей иеговы Я не курил, не сквернословил, и не имел беспорядочные половые отношения еще до того, как попал в секту свидетелей. Потому что это мой образ жизни, и я так решил для себя всем свидетелям иеговы которые захотят защитить своего мертвого бога в комментариях под этим видео напоминаю что ваши комментарии не публикуются и их никто не видит остальным кто сомневается в истинности учений секты свидетелей и тем кто уверен что нужно держаться подальше от верного раба добро пожаловать на мой канал Сегодня разговор пойдет о характере Бога, свидетелей Иеговы. Как он проявляет садизм и мазохизм. Садизм. Назван по имени французского писателя Маркиза де Сада, описавшего эту черту характера. Склонность к насилию, получение удовольствия от унижения и мучения других. Мазохизм. Назван по имени австрийского писателя Леопольда Захермазоха в романах и новеллах которого описаны подобные склонности. Склонность получать удовольствие, испытывая унижение, насилие или мучение. Почему Богу свидетелей иеговы можно приписать подобные качества или черты характера? Согласно учениям верного раба, которое основывается на библейском тексте Римлянам 13 глава стихи 1 и 2, Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Итак, все власти назначены Богом, в том числе и те, которые запрещают секту свидетелей Иеговы у себя в стране. На карте вы можете видеть страны и территории, отмеченные зеленым цветом, в которых власти остановили вирус под названием «Сторожевая башня». Эта карта показывает, как бог, свидетели и еговы в наши дни проявляет оба качества одновременно – и садизм, и мазохизм. Мазохизм в том, что бог, свидетели и еговы наблюдает, смотрит или допускает, чтобы назначенные им власти унижали его народ, оскорбляли его имя, закрывали и отбирали залы для поклонения ему. Садизм в том, что власти, которых назначил Бог свидетелей и как считают сами свидетели, преследуют его народ, проводят обыски, допрашивают судят и сажают в тюрьмы, а он, Егова, наблюдает за всем происходящим и даже не пытается как-то помочь так называемому своему народу. Как мы видим, в первом случае их бог терпит унижение и оскорбление в свой адрес. Во втором случае он терпит и допускает, чтобы унижали, оскорбляли и преследовали его же последователей. Но и это еще не все. У свидетелей Иеговы есть учение, основанное на библейской книге Даниила, 2 главе, стих 44, в котором говорится. «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». То есть… Мало того, что Бог свидетелей сам назначил властей, которые позорят его имя и преследуют его последователей, так он сам же и уничтожит назначенных им же царей. Почему? Потому что он ошибся и назначил не тех царей и теперь передумал, как это часто бывало в течение всей библейской истории. Или ему просто нравится издеваться над людьми и над человеческими правительствами. Как бы то ни было, неадекватность бога-свидетелей Иеговы лицо. Поэтому, друзья, не принимайте всерьез этого выдуманного бога, который служит интересам верного раба, как и все 8 миллионов адептов секты-свидетелей Иеговы по всему миру. Каждый из нас, или почти все, сталкивались с ложными учениями свидетелей Иеговы. Со многими из них мы уже разобрались и поставили на этом точку. Но лично мое мнение, что любое учение, выдуманное свидетелями Иеговы, можно подставить под сомнение и той же Библии доказать ее ложность. Исходя из этих побуждений, один наш известный друг, который многим из вас знаком, Геннадий Мозес подготовил речь, в которой он покажет, что учение свидетелей Иеговы о человеке беззакония лживое, И доказывать это Геннадий будет по Библии. Почему по Библии? Не потому, что мы считаем, что все библейские книги вдохновлены Богом, не потому, что мы считаем Библию стопроцентным руководством от Бога, но потому, что свидетели Иеговы используют этот же инструмент для введения в заблуждение. И для свидетелей Иеговы Библия считается авторитетным источником. Поэтому, как говорится, клин клином вышибает. Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема речи выбрана не случайно, потому что долгое время в организации под названием Стражевая Башня эта тема или учение, такое как человек в остается практически неизменным. Поэтому возникает вопрос: истинно ли это учение, остающееся неизменным, такое долгое время? Мы также хотим показать двойные стандарты этой организации, так как изменяя свои учения, которые четко показывают, что предыдущие были ложными, руководящий совет не позволяет и даже выгоняет из своих рядов тех, кто берется за анализ и проявляет желание познавать глубже. Итак, после тщательного рассмотрения учения о человеке беззакония, о котором говорится, что им является духовенство христианского мира, постепенно возникли шесть или семь вопросов, на которые общество Стражевой Башни не захотели ответить. Итак, первый вопрос. Как духовенство христианского мира может возвышаться над своим божеством и предметом почитания, если эти вещи составляют судьях религии? Ведь в стихе сказано над всяким Богом, очевидно, включая их собственный. Второй вопрос. Согласно Писанию, которое здесь есть, о человек беззакония будет возвышаться над всеми богами. Как же они могут это делать, будучи духовенством только христианского мира? Ведь тогда остальные религии ну, просто не будут их воспринимать в расчет. Третий вопрос. Он будет выдавать себя за Бога. И вот здесь интересно, что само общество делает сноску на Езекииль 28.2. Здесь явно видно, что это не духовное лицо, а государственное. Тир в данном случае. Как же это может быть духовенством христианского мира? Четвертое. Здесь говорится во второй Фессалоникийцам, что Иисус казнит человека беззакония своим явлением. То есть после того, когда Вавилон Великий уже будет разрушен и находится в руинах когда духовенство, по сути, уже не будет существовать, согласно книге Откровения, то, как понимает их Сторожевая башня. Вопрос пятый. Павел говорил о могущественных делах человека беззакония, которые будут достаточно могущественны, чтобы обратить на себя внимание всего мира или не быть незамеченными всем миром, так как направлены они на то, чтобы уводить людей от истины, и поэтому будут достаточно могущественны, чтобы их не заметить. И вот мой вопрос к обществу Сторожевой торжевой башне. Что это за великие дела? До сих пор я никогда не видел и не слышал в прошлом, чтобы духовенство христианского мира или Вавилона Великого могло совершать их. Их просто нет. Стоит. Если сегодня есть страны, в которых практически отсутствует или бездействует религия, как человек беззакония может влиять на них? Итак, давайте с вами разберем шесть причин. Теперь, почему человек беззакония не может быть религиозным лицом или духовенством христианского мира? Вот причина первая. Здесь во второй Фиценики, второй главе, четвертом стихе говорится, что появится вот этот противник или человек беззакония, который возвышает себя над, заметьте, всяким, кто называется Богом или предметом почитания. По определению, любая религия должна, по крайней мере, иметь две составляющие. Первое – божество, ну и второе – предмет почитания. И если нет этих двух ингредиентов, то религия не может считаться религией, это факт. Например, у христианского мира Богом является троица, ну а предметы почитания, такие как крест и всевозможные иконы, там, свечи и так далее. И такое же происходит со всеми другими религиями. Если эти две составляющие убрать, то религия не может быть религией по определению. Священник или духовенство не может исполнять свою религиозную деятельность, не имея ни божества, ни предметов почитания. Это факт. По библейскому определению человек беззакония возвышает себя и над всяким Богом, и над предметом почитания. Но в данном случае возвышать себя – означает не признавать, отторгать, господствовать, доминировать, ну и так далее. То есть по определению возвышать это не ставить ни во что. И я никогда не слышал, чтобы духовенство христианского мира официально заявляло, что они выше троицы или не признавали все предметы почитания, такие как кресты, иконы и так далее. Тогда как наоборот, человек беззакония это будет делать. Причина вторая. Еще раз обсудим четвертый стих более глубже. «Противник, возвышающий себя над всяким, кто называется Богом». Согласно описанию здесь, человек законе не будет признавать никакого божества. Это слово находится во множественном числе, что показывает, что появление ЧБ будет сопровождаться возвышением, непризнанием или отторжением и божества христианского мира, и всех других божеств этого мира. Однако Иегову Бог, согласно их же пониманию, не является всяким, кто называется Богом. Из этого описания видно, что когда появится ЧБ, он будет возвышаться над всеми богами во множественном числе, включая божество христианского мира, что невозможно для духовенства христианского мира. Итак, мы видим по этим двум причинам, по крайней мере, что утверждать, как они это делают, что Человек беззакония является духовенством всего христианского мира. Ну, нонсенс. Согласно описанию Павла, при появлении человека беззакония все народы почувствуют такое влияние на себе. В этом вы можете убедиться во 2 Фессалликийцам, вторая глава, стих 10. Причина третья. Он будет выдавать себя за Бога, стих 4, еще раз мы а, обсуждаем. Такое выражение показывает, что он будет требовать поклонения к себе. И сноска, которую они сами сделали в своей серой Библии, Иезекииле 28.2 показывает, что это уже происходило в библейской истории и даже неоднократно. Если вы помните в Вавилоне, когда государство потребовало поклонения идолу через царя Навуходоносора, Интересен также факт, как общество «Стражевой башни» учит, что «Данила 1137» исполнилось на Советском Союзе или блоке коммунистических государств во главе Советским Союзом. И а, они считают, что этот стих, где написано «Он не будет считаться с Богом своих отцов, ни с каким-либо другим Богом, но будет превозноситься над всеми», ну как бы исполнилось на а, бывшем Советском Союзе. Но тогда, пусть ответит мне на такой простой вопрос, ведь это действие было вызвано не духовенством, а государством того времени. В бывшем СССР духовенство вообще отсутствовало, или его процент был настолько ничтожно мал, что им можно было просто пренебречь, то есть его влиянием. Так как же духовенство вообще могло иметь какое-то влияние на почти четыре поколения людей в СССР? Человек беззакония в образе христианского духовенства в применении к СССР не имеет ну, никакого смысла. Причина четвертая – временная. 2 Фессалликистов, 2 глава, 8 стих. Согласно того, как понимает ОСБ, он положит конец явлениям своего присутствия. Я назвал эту причину временной. То есть здесь явно видно, что Христос как казнит человека беззакония, явлением своего присутствия, это произойдет во время конца, так как написано, что он сделает это явлением своего присутствия. Что означает, что до этого явления было какое-то невидимое присутствие, ну то, как понимает ОСБ. И только после этого невидимого присутствия какое-то заметное для всего мира явление. А это должно произойти только в момент конца или казни этой системы вещей. Согласно тому, как понимает ее ОСБ. Однако, согласно ихнему пониманию, Вавилон Великий уже будет в руинах. И уничтожен он будет не явлением Христа, а царями земли. Интересно, если вы прочитаете такие стихи, как Откровение 17 глава, стихи 15, 16, 18 главу 9 и 10, то вы увидите, что... Там будет те, кто оплакивает падение блудницы еще до того, как Христос произведет свое явление. Если вы сравните эти стихи с Откровением 19:2, написано: «Он совершил суд над великой блудницей, развратившей землю своим блудом», то этот «он» никто иной, как Самый Иегова. Итак, это причина временная. Человек беззакония будет казнен Христом после. Разрушение Вавилона Великого. Поэтому он не может быть духовенством, являющимся частью Вавилона Великого. Причина 5: Второй Хессиникийцам, вторая глава, 9 стих. Здесь четко видно, что в какой-то момент и каким-то образом будет возможно определить начало присутствия человека беззакония. Почему? Потому что здесь написано: Присутствие беззаконника будет сопровождаться действием сатаны. Могущественные дела, ложные знамения и признаменования. Эти дела, судя по этим стихам, должны быть явны для всего мира, так как направлены они на то, чтобы люди поверили, что он Бог, согласно стиха 4. Причина 6, она чисто мирская. Сегодня влияние духовенства заметно ослаблено. Недавно появилось исследование под названием «Восемь стран без религий». Чехия, Швеция, Голландия, Австрия, Франция, Норвегия, Австралия, Япония. Эти страны, в которых влияние духовенства христианского мира практически отсутствует. В Японии вообще христианство никогда не было официальной религии. Однако человек беззакония будет требовать поклонения для всего человечества, что никак невозможно сделать человеку беззаконие в лице духовенства христианского мира в таких странах, тем более в тех странах, где христианство вообще не является официальной религией. Итак, очередной нансенс общества Сторожевой Башни о том, что духовенство христианского мира является человеком беззакония. Мы видим, что вообще 40% населения Земли никакого отношения к духовенству христианского мира не имеет. Ну и вот последняя причина христианства сегодня только третья часть Земли. Однако человек беззакония перед концом этой системы будет мировой величиной, практически охватывая всю землю согласно фессалоникийцам. То есть никакого основания о том, чтобы обвинять духовенство христианского мира в том, что они являются человеком беззакония, у ОСБ нет и никогда не было. Как вы уже знаете, дорогие зрители, что карта, которая за моей спиной, показывает зеленым цветом чистую территорию от вируса свидетелей Иеговы. Но то, что в стране запрещена организация свидетелей Иеговы, еще не значит, что их там нет. Если вы знакомы с ежегодниками свидетелей Иеговы, может быть, читали раньше то вы знаете случаи, когда запрет в стране на свидетелей Иеговы побуждал их всего лишь уйти в подпольную деятельность, но никак не оставить свое занятие. То же самое происходит сегодня в России. В 2009 году на территории Чеченской республики у свидетелей Иеговы были проблемы в деле проповеди. Им не разрешалось открыто проповедовать, и они не могли открыто собираться вместе. Потому что, как они называют, в данной республике шли гонения, что предпринял верный раб в отношении Чеченской республики. Во всех остальных собраниях России было сделано скрытое объявление, то есть старейшины отдельно подходили к пионерам и побуждали их переехать в Чеченскую республику и подпольно проповедовать на территории Чеченской республики. То есть пионеры, которые должны были отправиться туда, они должны были держать в тайне свою поездку, даже от членов семьи. Никто не должен был знать, куда они едут и с какой целью. И в самой Чеченской республике кто не должен был знать, что они свидетели Иеговы. В подобных беседах обсуждалась даже тема «встреч собрания». Такой пионер должен был быть готов, что он не будет или не сможет посещать встречи собрания, так как на территории республики это было запрещено. И он должен был проводить личное изучение по программе собрания. Не во всех странах спецслужбы работают так, как работают свидетели Иеговы. Спецслужбы просто удивились бы, узнав, как свидетели Иеговы подготовлены к гонениям и как свидетели Иеговы маскируются и проводят свою деятельность подпольно. Видя все это, искренне верующий человек не может оставаться в подобной шпионской организации спасибо вам друзья за ваше внимание на этом будем прощаться с вами